Команды премьер-лиги и чемпионшепо 2-го дивизиона вступают в турнир в январе, в начале января, с третьего раунда, 1-32 финала. И, соответственно, эти бета были уже матчи 1-16 и 4-го раунда. Наверное, две такие крупные сенсации уже были в субботу. Это поражение Челси дома, лидера премьер-лиги от Брэдфорда, представителя лиги-1. При том, что Челси выигрывал по ходу встречи с счетом 2-0 и уступил 2-4. И в таких случаях всегда возникает вопрос, возможно, Челси отмолвались от этого турнира, отпустили ситуацию, взраховывая на то, что у них на других фронтах более важные задания. Ну, можно так сказать, учитывая, что Челси играл не оптимальным составом. Ну, при счете 2-0 они вряд ли отказывались от турнира, они скорее ощутили излишнюю самоуверенность в матче с таким соперником. Тем более, что Челси, команда по своей природе, которая на своем поле, наверное, счет 2-0 не отпустит даже в играх с Реалом и Баварией. Но с Брэдфордом это произошло, и, конечно. То при счете 2-2 уже был риск того, что мяч может лететь как в одни, так и в вторые ворота. и, Соответственно, соперник на кураже уже поймал еще раз, еще дважды поймал Челси. А, сенсация номер два сенсация номер два это Манчестер Сити чемпион действующий и вторая команда на данный момент уступила дома Миддлсбро одному из лидеров чемпионшипа со счетом 0-2 наверное эта ситуация в меньшей степени сенсация потому что Манчестер Сити на данный момент находится не в лучшей форме. Они взяли всего лишь одну очко в последних двух играх чемпионата. И они играют без своего лидера, абсолютного, самого важного футболиста Яя Туре, который отправился на Кубок Африканских наций. Плюс Миддлсбро – это команда уровнем выше Брэдфорда, и команда, тренер которой Айтер Каранко, очень так планомерно и серьезно настраивался на игру от соперника Манчестер Сити. То есть, от Миллсбров в этом сезоне Кубка можно чекать и до каких сюрпризов и в будущему. Я думаю, да, на самом деле сюрпризы Кубка они в общем-то они не имеют никакой тенденции за собой. То есть здесь может выстрелить любая команда, и точно так же Миллсбров в следующем раунде может проиграть представителю чемпионшипа или обыграть команду Премьер-лиги. Все очень подвязано к случаю к конкретному поединку. Ну, власне, я коли говорив про формат, то мов на увазі еще и те, что не все команды завершили эту стадию так? 1-16. Враховывая той формат, после ничьейного результату на поле одной, команды переезжают на поле другой. И там у нас еще теж осталось, здаясь, Манчестер Юнайтед, так? Да, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль – это тоже две команды. Манчестер Юнайтед проиграл, точнее сыграл 0-0 на выезде с Кембридж Юнайтед. И их ждет переигрывка представителя лиги 2 а Ливерпуль дома сыграл нулевую ничью с Болтоном, их ждет переигровка. То есть матчи первого раунда заканчиваются на 90 минуте, первый, первый матч заканчивается на 90 минуте, а второй, собственно, начинается уже на поле другой команды заново, и не отталкиваясь от результата первой игры. И вот там уже может быть и овертайм, и серия пенальти. И твой прогноз от на эти две пары, которые остались ну, относно Кембриджа и Манчестера, ну и, соответственно, Ливерпуль тоже? Я думаю, Манчестер этот пройдет с огромной вероятностью Кембридж, потому что... Во-первых, вот осечки Челси и Манчестер Сити, они дали ощущение того, что опасности возможны для других команд. И Манчестер United будет играть дома, тут тоже нужно это учитывать. А Ливерпуль, ливерпуле будет тяжелее, потому что у Ливерпуля и график непростой в чемпионате. Но в первой игре Ливерпуль продемонстрировал хороший футбол. И только там реакция вратаря Болтона, организованная игра защиты помогла им избежать поражения. И снова все равно нас матч матчи кубку, а уже иншого. Это уже Кубок Лиги, да, и который, тут и финал. Да, который уже подходит к концу, потому что Кубок Лиги начинают команды играть еще в августе. Все команды, и, точнее половина команд Премьер Лиги начинают в августе, половина в сентябре. А, вот там как раз Манчестер Юнайтед выбыл еще на первой стадии, уступив 4-0 МК «Донс» клуба Лиги 1. А сейчас состоятся уже вторые полуфиналы на прошлой неделе на прошлой неделе вот, можно оценить график матчей Кубка 1, чемпионата. Да. На прошлой неделе были сыграны первые поединки, Ливерпуль сыграл с Челси 1-1 и Тоттенхэм выиграл у Шеффилд Юнайтед 1-0. И вот сейчас они сыграют уже на поле соперника. И чего нам ждать в этих матчах? Кто, ну, твои прогнозы, твои фавориты? Наверное, Челси, конечно, остается фаворитом, потому что дома они, не учитывать Брэдфорда, в нынешнем сезоне выиграли абсолютно все матчи. Это команда. Наверное, доминирующийся сейчас в Англии. Тем не менее, Ливерпуль во втором тайме себя показал очень сильно в предыдущей игре. И команда будет на, на кураже играть против синих. Но в то же время учился есть еще один плюс, потому что после домашнего поражения от Брэдфорда они сделают все, чтобы как-то во многом даже не только порадовать болельщиков, а извиниться перед своим тренером, который очень их раскритиковал после матча. И, а во второй паре Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед. С одной стороны, счет 1-0 скользкий. И более того, Шеффилд Юнайтед славится уже тем своим умением обыгрывать клубы премьер-лиги. этих кубков матчей вообще цей тиждень такие важливые с огляду на справу в чемпионате. Да, эта неделя может быть ключевой в чемпионской гонке, потому что Челси принимает на своем поле Манчестер Сити. И на данный момент разница между командами в 5 очков в пользу Челси и отрыв в 8 баллов, если Лондонцам удастся одержать победу, он, конечно, может быть критическим. Тем не менее, здесь тоже нужно учитывать, что в этом сезоне Челси уже выигрывал 8 очков у Манчестер Сити, и потом разница пришла к нулю. И Манчестер Сити имеет личный опыт буквально 3 сезона назад. Сити туров за 8, наверное, до конца турнира, уступал 8 очков Манчестер Юнайтед и в итоге выиграл чемпионат по разнице <связываю> так, так мячей. Так-то эпичный да, да, финал. — Да-да-да. Гол Серхио Гуэра <связываю> на <связываю> последней <связываю> минуте. И третий нюанс — это участие в Лиге чемпионов обеих команд. У Челси, как у более опытной команды, и больше шансов пройти до решающих стадий. Более того, в им попался более простой соперник, ПСЖ, а Манчестер Сити будет играть с Барселоной. Календарь легче учился, у них были до этого более сложные матчи, но снова таки как показал прошлый сезон, когда они же шли к чемпионскому титулу и вроде бы должны были его брать, но при этом они проиграли дома Сандерленду, который шел в зоне вылета 1-2. И это более того, это был первый случай за 4 года, когда Мауриньо проиграл домашний матч на Стамфорд-Бридж. И по итогу в Манчестер-Сити стал чемпионом, поэтому здесь загадывать очень сложно. Э, нужно сказать, что накаляется вот именно борьба еще за зону Лиги Чемпионов. И Саутгемптон, который сенсационно идет на третьем месте на данный момент. Вот сейчас для него снова наступает такой определяющий период. Это не только эта неделя, это и ближайшие недели. Команда выбыла из двух кубков, что сыграет ей на руку, она обладает менее глубоким составом. Короче, так, Таш на вынулых выходных Саутгемптон проиграл, так? Да, он проиграл дома Кристал Пэлас на своем поле. И Тоттенхэм вылетел, проиграв Лестеру, То есть там как раз фавориты те команды, которые пасутся за лидерами. Так? Да, которые пасутся за лидерами. и На данный момент в Кубке остается только Арсенал и Ливерпуль. Арсенал ну, – одна из небольших команд, которая ведет борьбу абсолютно по всех направлениях, так? Кроме Кубка Лиги. Ну, в Кубке Лиги осталось сыграть только финал ну и два полуфинала. Так, да. три матча, так? Да, три матча. Они Тут уже, наверное, нагрузка Кубка Лиги особого значения не будет иметь, потому что это будет один финальный матч в итоге. Кто бы в нем не сыграл? Викископ спортивное видео.